Карабах является исторической, исконной азербайджанской земле, землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. А, ну никак я! Оставила решать, как будет. Олухи! Пестари! Агуски! Агришки! Термоеды! Мы усилим армию. Говорят, таким останется. Он же мне в той перестрелке своей башкой от пули прикрыл. Как же мы теперь будем? Ведь у нас трое детей. Ведь его ж теперь точно с работы уволят. Они не уволят. Знаете, что да. у нас сейчас идет работа над законопроектом да. об ответственном отношении да. к животным. Да. Это не только по поводу домашних животных, да. но и тех экзотических да. животных, да. которых ну, нельзя содержать да. в неволе. Да. Я баран, я баба баран, кушаю травку, какаю на травку. Дайте мне сена, дайте мне водички вам, скажу благодарю по-французски повторю. Я баран, я баба-баран, кушаю травку какаю на травку. На уроке не хожу на работу, не хочу, хочу гулять. Планшет играть по телефону, говорить газиров купить. Я баран, я баба-баран, кушаю травку какаю на травку Дайте мне сена, дайте мне водички вам, скажу благодарю по-французски повторю. Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, Карабах – часть Армении и точка.